Всем привет! И сегодня хочу вам вместе с папой рассказать об одной акции новой, в ленте которая сейчас проходит. Она с 1 апреля по 23 мая 2018 года. Да, всем привет! С 12 апреля по 23 мая 2018 года такая акция. Джампики это вот такие пакетики. Вот так вот они выглядят. Шар. Вот такой шар, флаги. Это все посвящено Чемпионату мира по футболу, который стартует в июне месяце в России. По странам-участникам, их всего 32, в этой коллекции также должно быть 32 джампика разных стран. Вот вам покажу сейчас, какие страны участвуют. Это игрушка дается при покупке в магазине на 500 рублей один пакет также говорят что есть возможность приобрести джампиков уже в зеленых пакетиках по цене то ли 25 то ли 29 рублей в нашем магазине лента не продавали то есть давали только за 500 рублей при покупке один вот такой пакетик джамбиков. И к этим джамбикам выпущена специальная такая как коробочка. Это как их домик такой для этих джамбиков. Давайте же его посмотрим. Угу. Вот тут написано лента. Магазин, где это продается. И сами джамбики. Твоя коллекция из двадцати трех джамбиков. 32 двух. Вот сами джампики там нарисованы. Вот какие есть. Там, ну, не все, конечно. Пружинки у них в виде флагов стран. А на другой стороне, давай посмотрим, дальше. О, на другой стороне изображена какая-то как будто бы мишень. Как игра какая-то. Да, это, наверное, джампик можно так он пружинит. И на какую цифру попадет. Да. И потом суммировать. Но это мы разберемся позже. И вы также разберетесь, когда будете покупать эти джампики. Сама, Давай же откроем. Ну, сама упаковка, точнее, вот сам этот домик, он состоит из такого картона. Ну, и я думаю, что он закрывается на липучку, но ну, не знаю, сейчас проверим. Сейчас я его открою. Сейчас открывается, ну, вот тут вот сверху. Аккуратненько откроем. Так. Большая такая. Да, большая. В виде. Шара. Ну, Открой. Да, сейчас вот. На липучке. Вот открывается да, вот на, липучке. на липучке. Так, так. ну вот как самый... футбольное поле. Да, как футбольное поле. Вот самое Как я не знаю, Отверстие, Отверстие для да. джампиков. Подписано, какая сторона. Россия и первая. Где кто должен находиться. Да, и вот они все джампики должны здесь размещаться. А, а это здесь... инструкция, как можно играть с вот этими вот э, джампиками. Вот как это... их можно запускать? Значит, да. вот так длинный пры... прыжок от стены. От стены. А это высокий? Это от стола где-то, наверное. Да. Ну здорово, интересно, какие нам попадутся страны. Ну что, открывай, Катюш. Угу. Вот первый джампинг. Так. Вот. Открылась. Первый джампинг. И какой? Тоже это. это? Да, сейчас открываю. Выпущим. Ой, какой красивый. Думаю, Германия. Да? да. Германия? Думаю, что Германия. Хотя не знаю. Я сейчас посмотрю. Давай его поближе да. к камере, вот. чтобы было видно. Вот ага. пружинка сделана в виде флага. И на щечках тоже. Черные. Ну, похоже, А, на нет, Бельгию. Это, это Бельгия, Бельгия. Да. точно. Ставь Бель... на место тогда. Вот, да, Бельгия. Да, это она. Сейчас ставим на место. Потом в конце видео покажем, как они могут прыгать. Открывай следующий пока. Так. Бельгия. Красивый такой. В виде шарика голова, а пружинка цвета флага. Так. так это что вот, еще за красота? Какой красивый попался. Так, сейчас надо подумать, из какой же он страны. Надо просто посмотреть. Да. Что, Сенегал? Да, Сенегал, да, он. Давай. Сейчас поставим. Да. Сенегал. А как мы понимаем, по цвету головы, да? Да, по цвету головы. Угу. Голова это как мячик такой. Да. Открывай следующее. У нас ага. всего 5 жампиков. Ух, как они хлопают. Круто. Да. О, какой смешной. Ух ты. Вот это да. Это что у нее на голове? Это такая, как повязка специальная, спортивная. Сейчас так, надо посмотреть. Так, что за флаг? Так, Коста-Рика. Коста-Рика. Да, она. это Коста-Рика. Да. Все, да, правильно. Да. Так, сейчас поставим его. Коста-Рика. Так, давай ставь все. О, все, поставил. Сейчас мы его перевернем. Вот такой флаг у Коста-Рики. Да, интересно. Даже мне интересно. Я люблю все футбольное. Пробуй открывать. Так, открывать сейчас попробуем. Потому что они же должны как-то... О, открылся. Ой, а что это у нас за страна? Какой красивый. Хотелось бы, чтобы Россия попалась. Но это не Россия. Ну, да, это... Ещё... это Иран. Где, покажи. Вот. Да. Ну да, вон, похож. А как будто голова... Ну морточки похожи. Ну, я думаю, это Иран. Иран да? Да. Ну, То, давай. что -то больше нет похожего. Да, это Иран. Так. Следующий. Последний. Посмотрим, пойдется ли нам Россия. Давайте, болейте, ребят, чтобы Россия была. Так. И что там нам попалось? Это нет. повторка? Что? О, Нет. это Бельгия, кажется. Да, да, это Бельгия, да, вот повторка. Повторка Бельгии. Ну, тогда мы сейчас с помощью этой повторки покажем, как прыгают они, что с ними можно делать. Да, сейчас я постараюсь показать вроде вот так вот. И... Так, стоп. Как-то... Не летают? Да, что-то не летает. Мне казалось, они прям должны отскакивать. Да. О! даже улетел куда-то найди-ка его пока я покажу все страны как они тут смотрятся что-то типа прилипал из дикси вот только это не прилипало это джампики Сейчас мы попробуем от стены. Ого! <свист> он, он, он в меня отлетел. И <свист> опять потерялся, да. кажется. Я думаю, это где-то надо, не знаю, в специальном месте играть в комнате. Но ну на вот улице, еще. я думаю, точно не надо, а то потеряется. Да, на улице может отлететь. Вот такая крутая коллекция, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Вот, конечно, хотелось бы ее полностью собрать. Ну и вам тоже, ребята, желаем собрать всех джампиков. Закрывай, Катюша. Mm -hmm. Покажем еще раз коробочку. Вот закрывается вот на липучку легко. Да, на липучку. И все удобно. Здорово. Вот эти все странные участники. Для тех, кто забыл. И еще раз, с 12 апреля по 23 мая 2018 года. На кассе за каждые 500 рублей одну штуку. Также есть какие-то товары-спонсоры. Кстати, вот, я вспомнил. За товары-спонсоры э, партнеров Фрута Няня, Head and Shoulders и Вилком Мясокомбинат, при покупке каких-то товаров из этих трех компаний будут дополнительно даваться джампики. Это тоже надо иметь в виду. И также здесь вот скачай игру. Значит, есть какая-то для этого игра. Ну, все, Катюша Говори до свидания. Да. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока. Пока. пока. пока.